Дорогие друзья Меня зовут Тайна ну, и Сегодня я вам покажу удивительные кадры Которые вы наверное не знали Но речь пойдет не о них А о том, почему пришельцы Маскируются и заменяют людей По всему миру Я не так давно увидел Необычную и очень странную Картину Один парень заснял необычно Человека, который покупал Именно каждый день Простую воду но почему? По многим данным, люди, которые просто покупают воду, они исходят того, чтобы похудеть. Но суть в том, что этот человек не страдал никакими болезнями. Он работал с ними, и этому парню показалось очень странно, и он решил разгадать огромную тайну. Среди людей есть множество странных людей нет, это не те, которые вы думаете, что там привет пока и тебя посылают, а суть в том, что они меняют обличие. То есть есть люди, а есть не люди, это не те, которые ругаются матом, там бросают чем-то. это те необычные существа, которые скрываются по обличии людей. И вот эта необычная история случилась в нью-йорке. Каждый день парень покупал кофеин, а этот необычный человек покупал простую воду, но всегда не прозрачную в стаканчике, а затемненную. Суть в том, что множество очевидцев знают о том, что их начальники или их там близкие как-то себя странно ведут. Но это еще не все. Каждое время этот человек... Покупал воду, пил необычные таблетки и постоянно ел только, вы не поверите, сырую пищу. Подозрительно, да, человек не болеет, но покупать всегда одно и то же. Этот человек был не человеком, оказывается, а был настоящим пришельцем. У них много имен, но этот пришелец назывался одним именем. И это имя расовое для них самое то – рептилоиды. Они не любят то, что едят люди. Они едят только свое. Но сырое мясо для них деликатес. А вода – это не для того, чтобы сбить жажду. Это для того, чтобы никто не думал, что их кожа начинает белеть. Когда часто человек от жары ходит, он всегда пьет воду, но эти рептилоиды, наоборот, пьют воду, чтобы их кожа не бледнела. Потому что если воду не пить, то их кожа начинает зеленеть. Но еще есть множество таблеток, которые пришельцы пьют постоянно. Но это еще не все. Каждый пятый человек, который проживает в США, всегда сталкивался с необычными существами. Нет, существа, которые по городу ходят, а те, которые похожи на людей, но ведут не как люди. Есть одна очень интересная история. Одноклассник Старый решил собрать всех одноклассников и всем им написал, но что самое интересное, одноклассники все ответили, что будут. Но суть в том, что он решил все-таки вспомнить тот день, когда они еще учились в школе. Они все приехали в бар, все сели и начали вспоминать старые истории. Из 27 человек, только 18, не вспомнили ни одну историю. Вы понимаете, к чему я говорю? Среди этих одноклассников уже были подмены. Говорят, эти подмены делаются необычными клонами, но на самом деле среди них есть существа, которые сидят в обличии. Их называют по-разному. Кто-то демонами, кто-то пришельцами, а кто-то еще каким-то необычными именами существо. Но суть в то, день, когда Эдвард решил задать своему лучшему другу, когда они были в колледже, Самые интересные такие истории. Что друг его ответил, ничего, он посмеялся, он даже не помнил эти дни. И тогда ему стало очень странно, почему друг не пьет пиво, как раньше, не пьет алкоголь. И эти 18 человек, никто из них не пил. Это очень странно было для него. Он подумал, что скорее всего может запад забыли или истории были уже давным давно и они никто не хочет вспоминать эту разгульную жизнь но на самом деле они уже были не людьми их копия или как утверждает множество людей что они продали душу или просто-напросто про них забыли суть в том что множество тайн которые люди видят о них не говорят. Да и эти необычные переписки, которые он писал своему другу на протяжении после этого дня, друг всегда отвечал, что он занят. Через несколько недель он на своей страничке в Твиттере написал очень интересную... Историю про своих друзей, что они стали не похожи на него. Они забыли все моменты, как они с ними гуляли и так далее. После того, когда он написал в Твиттере, через неделю его нашли мертвым. Вы не поверите, он повесился, оставил необычную записку, что мне эта жизнь уже не нужна, я хочу другую. Но суть в том, что он никогда не хотел умирать. И как он умер, вы не поверите, остановка сердца необычными таблетками, а не удушье, как все думали, что он повесился. Его сперва убили необычным лекарством, а потом повесили эти необычные существа. После этого Твиттер был удален, но только одним полицейским сохраненным был. Полицейский взялся за этим делом, но суть в том, что он почти разгадал огромную разгадку, что этот полицейский случайно попадает в аварию и умирает. Совпадение, не думаю. Все случаи того, что человек знает про тех иных существ, он просто погибает. И этот. Необычный момент истины, который происходит, всегда попадается на глаза. Я, дорогие друзья, рассказал те необычные истории, а вы думаете, что среди людей есть множество не похожих людей? Это может быть разные инопланетные существа, но от вас зависит, верите вы в это или нет.